Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха, Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это 18 серия из цикла истории о татаро-монголах. В прошлой серии мы рассказывали о беспокойствах, которые в итоге привели к восхождению Сайфуддина Кутуза, да помилует его Аллах, на престол правления в Египте. Сайфуддин Кутуз, да помилует его Аллах, с первого дня своего правления принялся готовить план по войне с татаро-монголами. Дорогие братья и сестры, для Кутуза эта задача выглядела предельно ясно, да помилует его Аллах. В свой первый же день у власти он произнес слова, которые затем подтверждал на деле всю свою оставшуюся жизнь. Он сказал, я пришел к власти ради единственной цели – войны с татаро-монголами. Задача ясна, он мобилизовал все государство, всю уму всех мусульман на западе и востоке ради этого единственного дела – сражения с татаро-монголами. Величайшая напасть – татаро-монгольская ига. Однако, субханаллах, когда с напастью встречается мудрый человек, он объединяет всю уму для ее преодоления. В это время у многих было стойкое ощущение, что эта беда уничтожит, погубит и стерет уму с лица земли. Но нет, дорогие братья, с какой бы тяжелой ситуацией не сталкивались мусульмане, если к власти над мусульманами придет искренний, честный человек, который начнет объединять людей вокруг благородной и достойной цели, священной борьбы на пути Аллаха, جل, то тогда люди начнут объединяться. Они позабудут многое из своих мирских дел и пойдут на такие жертвы, которые они себе даже не представляли. Именно так сделал Кутус, да помилует его Аллах, который начал объединять людей на этом пути. Кутус, да помилует его Аллах, показал свою полную беспристрастность, когда амнистировал всех мамлюков-бахритов и отправил сообщение и миром Аюбидам в разные страны и города. И действительно, он смог собрать большую часть мамлюков-бахритов во главе с Рухнуддином Бейбарсом, выдающимся полководцем, одержавшим 10 лет тому назад славные победы при Эль-Мансуре и Фарискуре. Обратите внимание, сражения при Аль-Мансуре и Фарискуре произошли в 648 году по хиджре, а события, о которых мы сейчас говорим, разворачиваются в 658 году по хиджре, спустя ровно 10 лет после победы в этих двух великих сражениях. Также Кутуз, да помилует его Аллах, смог перетянуть на свою сторону войско Аннасара Юсуфа аля Юби. Ан-Насыр Юсуф аля Юби сбежал, а его войско смогло найти себе прибежище лишь в Египте, присоединившись к армии Сайфуддина кутузы. Также эмир Хама, того самого города, ключи от которого были вручены татаро-монголам, пришел с группой своих воинов и тоже присоединился к армии Кутуза, да помилует его Аллах. Аляшраф Аля, Аля Юби, Эмир Хомса и Алеппе, ясно и открыто объявил о своем переходе на сторону татаро-монголов. Также поступил Саид Хасан ибн Абдул-Азис, который был эмиром Банияса. Он тоже принял сторону татаро-монголов. Все карты были раскрыты, все тайное стало явным. В эти тяжелые для мусульман дни искренне верующие и лицемеры стали различаться, как никогда раньше. Перед Кутузом теперь стоит другая проблема кризисное экономическое положение, в котором оказалась страна. Мы сейчас говорим о ключевом периоде в истории исламской уммы, когда начались жестокие бои с самым свирепым и крупнейшим государством своего времени, единственной силой сложившегося однополярного мира с Монгольской империей. Что же делает Кутуз, да помилует его Аллах? Давайте, прежде чем говорить о методах Кутуза, да помилует его Аллах, мы проанализируем экономический кризис и проследим за состоянием народа, с которым Кутуз будет работать. До сих пор мы рассказывали о мамлюках-бахритах, мамлюках-муазитах, мирах аюбидов, об армии и ее войнах. Но как обстояли дела у народа, которым правил Кутуз, да помилует его Аллах, и которых защищала эта армия? Давайте взглянем на настроение египтян этого периода. На египтян на самом деле оказали большое влияние все эти волнения, заговоры, борьба за престол, имевшие место в последние несколько лет. Только за последние 10 лет, как мы видели, было совершено несколько убийств, мотивом которых была борьба за власть. Все это оставило свой отпечаток на настроениях жителей Египта. И теперь они жили светской жизнью. Их точно так же, как и их правители, интересовала лишь мирская жизнь. И обратите ваше внимание, мы часто раньше говорили, правители – это естественное продолжение народа. Простолюдины в это время также любили мирское, как и любили его последние правители. Как Кутузу изменить это положение? Для начала нужно сказать, что по воле Аллаха, у этого славного египетского народа в это время остались незаменимыми два немаловажных качества. Они не растеряли эти два качества с течением времени. Эти два качества и сохранили для египетского народа силы и возможности, чтобы продолжить путь, несмотря на тяжести, проблем и несчастий. Как вы думаете, какие это два качества? Первое качество – знание и уважение к ученым. И это не что-то новое. Оно берет свое начало еще со времен Салахуддина аля юби, да помилует его Аллах когда он установил суннитскую школу ислама в Египте после развала фатимитского халифата, Этого скверного шиитского государства с исмаилитской идеологией, которая правила Египтом. Вы, конечно же, знаете, что убеждения исмаилитов несли в себе крайнюю ересь. Фатимиды правили Египтом больше двухсот лет и основали мечеть аль азгар пытаясь посеять шиитскую идеологию внутри Египта и устранить суннитскую школу. Первое, что сделал Салахуддин Аля Юби, укрепил суннитский толк ислама в Египте и превратил Алясгар из шиитского в суннитский. И с тех пор Альхэмдулильля со времен Салахудина Аля Юби, вплоть до сегодняшнего дня, он оставался суннитским. Таким он останется и до судного дня по воле Господа миров. Религиозным центром с правильной суннитской идеологией. Начав свою работу с этого, далее Салахуддин Аля Юби прививал народу любовь к ученым, которые вели свою деятельность в этой цитаделе знаний почтенном алясгаре. В Египте действительно стало стремительно развиваться преподавательская деятельность и учебы, А юбиды день от дня и год от года поддерживали этот процесс. Далее, как известно, пришли мамлюки, возвеличившие ценность знаний. Таким образом, возвысилась значимость знаний в целом у всех египтян. Поэтому слова ученых в Египте имели более весомое значение, чем слова правителей, эмиров и султанов. Когда говорил ученый, люди с особым пиететом внимали его речи. Ученых в Египте в этом историческом отрезке времени никогда не арестовывали и не сажали в тюрьмы. Это позволило сохранить возможность мотивировать и воодушевлять людей. Так как люди, которых подстегивают кнутом, силой и насилием, при малейшем шансе увильнуть от эмира или султана, обязательно сделают это и оставят его. А те, чьим стимулом является стремление в рай, Борьба на пути Аллаха, те, кого побуждают знания, шариат и правильные исламские основы, то такие люди стойко переносят самые тяжелые испытания в самые непростые времена. Далее мы увидим, как слова ученых смогли повлиять на изменения позиции народа. Обратите внимание, народ в это время уже участвовал в нескольких протестных движениях, был очевидцем, смуты Шаджаратдур, негодование возрастали, но ни один ученый не был взять под стражу. Также, когда ученые участвовали в восстании при восхождении на престол маленького мальчика нур али ни один ученый не был взят под стражу. Субханаллах. Ученые действительно по-прежнему сохраняли свой авторитет. Это послужило причиной массовой иммиграции ученых с разных стран в Египет в это время. Одним из таких ученых, иммигрировавших в Египет, был Аль-Из ибн Абдуссалям. Аль-Из ибн абдус Салям, да помилует его Аллах, один из крупнейших ученых в истории мусульман. Он был родом из Сирии, родился в Дамаске в 577 году по хиджре. То есть, когда Кутуз пришел к власти, да помилует его Аллах, ему было уже 80 лет. Свою долгую жизнь он посвятил преподаванию, борьбе, джихаду и справедливым словам в адрес преступных правителей. Он жил в Сирии. Некогда он выступил с резкой критикой в сторону союзника татаро-монголов Аль-Малика ас Исмаиля, если вы помните, брата Аль-Малика Ассальха Наджмудина аля -Юби. Он отдал им город Сайда, Сидон и Хайфа, а также город Цват, Сафт и замок Бафор, Шакиф. А чуть ранее он уступил им Байтуль-Махдис Иерусалим. Когда Аль-Из ибн Абдусалям в Дамаске узнал об этом, он встал на Минбар и выступил с жесткой критикой в адрес Аль-Малика Ас-Салиха вследствие чего он был задержан и на долгий срок заточен в тюрьму. Это длинная история. Затем он был перевезен в байттуль магдис где также содержался в заточении. И когда пришли войска Мамлюков салихитов во главе с Наджмуддином Аюбом в 643 году, когда Байтуль-Магдис был снова освобожден, Аль-Риза ибн Абдуссаляма из темницы и взяли с собой в Египет, где он в будущем станет верховным судьей, катыбом египтян в мечети Амра ибн аль и одним из крупнейших ученых в истории мусульман, который был прозван Султаном ученых. Таким титулом его наделил его ближайший ученик ибн Даких Аль-Рид. Да помилует его Аллах, который также был одним из крупнейших мусульманских ученых. Он прозвал его так за его непреклонность и смелость в диалогах с султанами, где бы он ни находился. Субханаллах, Даже когда султан ученых Аля-Райз ибн абдус Салям пришел в Египет, он порой придерживался противоположного от взглядов Аль-Малика ас-Сальханаджмудина аля мнения в некоторых вопросах. Это правитель, который был известен своей богобоязненностью, набожностью, борьбой на пути Аллаха. Когда он совершал какие-то ошибки, Аль-Из ибн Абдуссалям вставал напротив него, делал ему замечания и указывал на его ошибки. Именно он настоял на продаже мамлюков, как это широко известно, и поэтому его даже прозвали продавцом миров. Это довольно интересная и забавная история, которую вы можете найти в книгах. Словом, Аль-Из ибн Абдуссалям, да помилует его Аллах, занимал большое место в сердцах египтян, невзирая на то, что сам он египтянином не был. Когда к власти пришел Кутуз да помилует его Аллах, он предоставил большие полномочия Аль-Айзуибна Абдуссаляму, как султану ученых и наиболее достойному из них. Тогда этот ученый поднялся и стал велеть остальным ученым побуждать людей вставать на путь Аллаха Аззаваджалля. Поэтому ученые шли в мечети, на рынке, в места сбора людей в целом и напоминали им о славных днях, знамениях Аллаха Азаваджалли. Они напоминали им об Бадре, об аль об освобождении Мекки, о Кадисии, о Ярмуке, о битве при Хаттине. Они напоминали им об Эль-Мансури и Фарискуре, которые имели место каких-то 10 лет назад. Они напоминали им об обещании Аллаха и о предводителях мусульман, которые посвятили свою жизнь борьбе на пути Аллаха. Начиная от нашего любимого посланника, саллаллау алейхи ассалям, и заканчивая всеми праведниками после него, которые несли знамя Ислама искренне ради Аллаха, аззаваджалля. Произошла своего рода значительная научная и духовная реформация людей во всем Египте. И не в последнюю очередь благодаря Алясгару, который действительно осознал свою миссию и который действительно выполнял ее неоднократно на протяжении исламской истории. Будь то времена Салахудина Аллайюби, да будет доволен им Аллах или Сайфудина Кутуза, или в целом мамлюков после Сайфудина Кутуза, или во времена Османского халифата, или во времена французской и английской оккупации. Это значительная роль ученых, которым нужно отдавать должное и знать об их авторитете. Сохранение авторитета ученых, дорогие братья и сестры. Это самый действенный и короткий путь к сердцам людей. Люди прислушиваются к кричам ученых, как было уже неоднократно сказано, охотнее, чем к кричам правителей. Если общество умаляет достоинство своих ученых и понижает их значимость, то, знайте, это общество потерянное. Оно идет к погибели, к исчезновению, к поражению, к состоянию незавидному для любого мусульманина на Западе и Востоке. Перед нами ясная картина того, как Кутузда помилует его Аллах, уважал и ценил ученых и как это повлияло на возрождение Египта в это время. Это одна ценность, которую египтяне смогли сохранить. Второй, сбереженной египтянами ценностью, несмотря на все проблемы, через которые проходила Умба, был джигат на пути Аллаха. Эта ценность, это слово, нисколько не утеряло своего смысла для египетского народа. Почему? потому что постоянные крестовые походы способствовали тому, чтобы народ Египта не забывал это слово, как это сделали остальные народы того времени. Большинство народов того периода, которые не подвергались постоянным крестовым походам в это время, не знали, что такое джихад на пути Аллаха. Так что они даже при разговоре о войне, о сражении, использовали другие слова, игнорируя слово джихад. На слово джихад у многих правителей Емиров была аллергия. Они использовали такие слова, как борьба, бой, сражение, битва, противостояние. Любое слово, кроме слова джихад на пути Аллаха. Слово, которое наводило страх на многих эмиров в истории мусульман. Это слово также пугало и их союзников, друзей и соратников, татаро-монголов и крестоносцев. Поэтому это слово пропало с лексикона большинства эмиров и правителей в мире на то время. Кроме Египта, который отразил многочисленные крестовые походы. Поэтому, когда Кутуз, да помилует его Аллах, начал агитировать людей к джихаду на пути Аллаха, люди не увидели в этом слове нечто новое. Это то слово, которое выбрал наш Господь, Субханава в Своей священной книге. Около 35 раз встречается это выражение в Коране «Джигад на пути Аллаха». Повторите священный Коран. Если мы будем называть это другим словом, стесняясь или боясь его, то что же нам делать с этими почтенными аятами в книге нашего Господа, Субханава Не говоря уже о хадисах нашего любимого посланника, Саллаллаху алейху саллям. Важно то, что в Египте сохранились эти две ценности. Ценность знаний и ценность джигада на пути Аллаха. Два этих качества сделали народ Египта восприимчивым к назиданиям ученых и готовым к выходу на джихад. Что собственно и сделал Кутуз, да помилует его Аллах. В то время как он пытается обучить народ, мотивировать и вдохновить его и присоединиться к армии мусульман, именно в это время, субханаллах, пришло отвратительное, полное желче письмо от татаро-монголов, которые сейчас находятся в Газе. Ут-Тузда, помилует его Аллах, находится у власти всего 4 месяца. К нему приходит это письмо во время этой большой подготовки. Ему нужно время, он хочет объединить ряды, консолидировать людей. Он хочет воспитать, обучить, подготовить людей. Нужно мобилизовать экономические, военные и политические возможности. Но не тут-то было, дорогие братья и сестры. Хочет народ или нет, хочет армия или нет, хочет правитель или нет, враги ума придут в страну мусульман. Внезапно для мусульман, в это тяжелое время, Пришли татары-монголы, Пришли, неся с собой письмо, которое угрожающе и зловеще кричало мусульманам о завоевании всего Египта от начала и до конца. Это довольно длинное письмо, иншаллах, команда ансар в будущем планирует издать эту книгу. Итак, в ней было большое унижение Кутузы, да помилует его Аллах, с самого его начала, и явное объявление войны египтянам. В письме Кутузу отчетливо грозили устроить такую же участь, как и аббасидскому халифу в Багдаде два года тому назад. Это письмо принесли четверо монгольских послов. Когда Кутуз, да помилует его Аллах, уже принявший решение о войне с татаро-монголами, прочитал это письмо. Он побоялся, что народ станет колебаться, что эмиры станут сомневаться, что те, кто составлял костяк египетской армии в это время, проявят нерешительность, поэтому в целях сжечь мосты и лишить их свободы выбора, он взял и убил этих послов татаро-монголов. Он убил всех четырех послов в качестве явного объявления Кутузом, да помилует его Аллах, войны против татаро-монголов. Тем самым для египтян не осталось никакого варианта для обратного пути. Война неизбежна, и египтяне с остальными мусульманскими союзниками вынуждены вступить в эту войну. Конечно же, мы должны обсудить тему убийства послов. Лично я, проанализировав случившееся, отмечу, несмотря на то, что я очень люблю Кутузы, вы даже не представляете как, но я должен сказать со всей ответственностью, что это убийство было ошибкой кутуза да помилует его Аллах. Потому что убийство послов запрещено в исламе. И это несмотря на то, что сделали татаро-монголы до этого. Сколько бы мусульман они не убили, мусульмане не нарушают договоры. Мусульмане после того, как предоставили кому-то, кто несет письмо гарантию безопасности, не убивают его. Так поступил наш посланник, когда к нему пришли два посла от вероотступников, которые отвернулись от исламы после того, как были мусульманами. Но несмотря на это пророк сказал, если бы вы не были послами, я бы казнил вас. Несмотря на то, что они вероотступники и заслуживают наказания, тем не менее посланник, саллиллаху алейхи ассалям, сохранил им обоим жизни, так как они были послами. Вместе с тем я скажу, что у Кутуза были большие основания для этого. Убийство миллиона мусульман в Багдаде, пролитие крови миллионов и миллионов мусульман до и после Багдада, опустошение всего Шамы, стояние на пороге в Газе и открытое объявление войны. Все это может носить оправдательный характер. Однако в итоге я скажу. Мусульмане ни в коем случае не должны втягиваться в грязные политические игры. Мусульманам постоянно следует придерживаться похвальных исламских нравов, чтобы мусульмане всегда оставались эталоном и образцом для подражания всем жителям земли. Важно то, что Кутузда помилует его Аллах. Тем самым открыто и бесповоротно объявил войну татаро-монголам. Как вы думаете, как он подготовит свою армию? Как соберет людей? Какой будет реакция эмиров после убийства монгольских послов и война стала теперь неизбежной?